Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Карпов и в этом видео я покажу вам, как зарабатывать хорошие деньги, просто оставляя свои сообщения в денежном чате. Работа происходит через специальный сервис, о котором я узнал вот буквально месяц назад. За это время мне удалось достичь немалых результатов в этой работе и сегодня я решил поделиться этим сервисом с вами, друзья. Чтобы начать зарабатывать, я захожу на этот сервис и начинаю писать свое сообщение. Обратите внимание, что за каждое такое сообщение длиной в 100-110 символов, система мне платит от 1 рубля. На первый взгляд это небольшие деньги. Но чтобы заработать первые 4-5 тысяч рублей, вам будет достаточно 30-40 минут. Дальше я покажу, как это происходит. Откуда берутся такие деньги и почему вам будут платить? Вам будут платить рекламодатели, которые повышают позиции своих сайтов в поисковой выдаче Google, Яндекс и так далее за счет тех сообщений и комментариев, которые вы оставляете. Недавно даже сам Google признал факт о том, что страницы с большим количеством комментариев могут быть вот сигналом взаимодействия пользователей и качества контента, который предоставляет этот сайт. Поэтому сейчас, когда эта тема только развивается, рекламодатели готовы платить вам хорошие деньги за ваши сообщения и комментарии, а точнее вот за текстовые символы, из которых они состоят. Нам даже не нужно знать, как это работает, чтобы этим пользоваться и прилично на этом зарабатывать. Единственное, что мы делаем, так это печатаем сообщение. Обратите внимание на то, что размер сообщения должен быть не менее 100 символов и содержать в себе любую ссылку. Чтобы не вводить просто любые слова и любые ссылки, я решил вот одним выстрелом, так скажем, убить двух зайцев. Я подготовил заранее составленное сообщение чтобы дополнительно зарабатывать с помощью этого сервиса и вставил в свое сообщение партнерскую ссылку. Вот это сообщение, я его просто вставляю в поле ввода сообщения, я сразу знаю сколько денег мне заплатят за это сообщение и нажимаю «Отправить». На счет зачислились деньги, снова вставляю сообщение, снова «Отправить». Снова на мой баланс зачислились деньги. Система автоматически отправляет ваши сообщения на сотни сайтов, получает с каждого оплату 5-10 копеек и переводит на ваш баланс уже кругленькую сумму. За одно такое сообщение длиной в 100 символов вы будете получать от 1 до 30 рублей. Вывод денег здесь очень быстрый. Если заказать выплату, то в течение нескольких часов вы получите свои деньги на свой кошелек. Вывод денег происходит только на киви кошелек, но проблем с выводом у меня еще ни разу не было. Получаю свои деньги на Киви кошелек, а потом их перевожу уже на свою карту Сбербанка. Вот так работает сервис. А теперь давайте перейдем на один из сайтов, партнерскую ссылку, на которую я вот вставлял, отправляя сообщение в денежный чат. Если посмотреть статистику, то за месяц с работы мне накапал дополнительно 3462 доллара. Причем все это на полном автомате и без затрат лишнего времени и усилий. Я просто вставил свою партнерскую ссылку. Я считаю, что это неплохой результат. Итак, о том, как работает сервис, я рассказал. Ниже под этим видео есть вся подробная информация о сервисе. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, буду рад вам помочь.